Всех приветствую, я хочу поделиться пару слов. Мне исполнилось 40 лет, и я себя нахожу на новом этапе в жизни. Он меня встретил очень бурно, и я стою на развилке. Я очень благодарна Богу, я вижу, Бог ведет Духом Святым те песни, которые поются, потому что мне тоже легла песня несколько, я думаю, ну как, она не совмещается с наступающим праздником. Вот такое маленькое вступление, хочу поделиться чуть-чуть засвидетельствовать о моей бабушке бабушка даша с моей маманой стороны она моя мама от родителей обоих которые круглые сироты бабушка даша и иван это было мои мамы родители они обои круглые сироты у ивана моего дедушки с бабушкиной да, с стороны в один день пришла, было в военное время, пришла в село а, армия и поджиг, зажгли село, и все в один день умерли. Сам Иван остался жив, потому что он не находился дома, он был в поле. И когда он вернулся с поля, он видит весь село горит и вся, все умерли, включая всех его. Он потом быстренько побежал в следующее село, где его находился дядя, и там укрылся. Дядя был верующий. И интересный такой момент, что соседи знали, что дядя верующий, и вот к нему они укрылись под как это называется под кровь, как а, нет, это под землей. У них как. Погреб, да, у него был погреб. И те, которые знали, что этот человек верующий, прибежали к нему и сказали, «Мы знаем, ты верующий, и тебя никто не, э, не тронет». И все они находились в погребе. Я спрашивала, как же они выжили, если они находились в погребе. Видимо, большой был погреб, потому что было несколько семейств там. Они, ночь, они все весь день и ночь пробывали в погребе, пока проходила вот эта стая солдатов. И да, они все сожгли, но это все, кто находились в этом погребе, остались живы. Я спросила, как они выживали, а ночью вылазил. Вот а, Дядя и мой дедушка Иван, он был маленьким парнем, и они искали еду для семейств, которые находились в этом погребе. Вот такая судьба моего дедушки Ивана. А бабушки, а, ее мама была беременная во время войны, и она решила, что очередную беременность самой проносить. Когда ребенку пришло время родиться, она попросила сделать аборт. И ребенка убили, а у нее пошла инфекция и буквально за пару дней она умерла, бабушкин папа пришел с войны, это просто чудно, что он живой, вернулся с войны, и по дороге, когда он шел до дома, он натер себе мозоль на ноге, и он пришел домой и взял ее эту мозоль, лопнул и пошла инфекция, и он умер. С обоих сторон все изглажены. Судьба этих индивидуалов очень интересна, потому что они находились вот в одной точке. Когда они выросли примерно 18 лет, что-то их побудило поехать в Беларусь. Там они встретили Бога и а, нашли себя в церкви, и познакомились, и создали семью. И потом обратно взяли свою семью и переселились в Крым, в Керчь. Вот. Я хотела через дальше пойти за затронуть просто и момент я не знаю кто из вас что испытывает в жизни Дедушка и бабушка не имели никого. Почему-то бабушка имела братьев и сестер, но ее не любили. И они жили как бы одинокой жизнью. Бабушка, когда вышла в брак, она имела выкидыш. И, а, Да, я чуть-чуть затрону. А, как у них состоялась свадьба? У них была корова, видимо, кто-то подарил корову. Они взяли эту, продали корову и сделали пир, вот свой свадебный пир. И я сказала, как вы жили? Она сказала... Мы жили под открытым небом. У нас была коробка, и под коробку мы ложили, положили вот то, что мы имели. Это было пару тарелочек. И вот спали под открытым небом. Но она начала беременеть каждый раз и они решили построить дом и они замешивали цемент и делали кирпичи и бабушка надрывалась и носила эти кирпичи и у нее были выкидыш за выкидышем и вот очередный раз когда она забеременела и соседи пришли и сказали даша ты что делаешь что ты до да тебя не доходит будет очередный выкидыш и моя бабушка вот я так размышляла но ну, ей надо было решать под открытым небом жить все-таки создавать гнездо и она вот когда моя мама родилась она прислушалась к соседям вот а, то моя мама выжила моя дедушка и бабушка хоть они были круглые сироты они не жили как сироты и я хотела вот это передать вам вдохновительный момент они приходили на служение или где они были они приглашали молодежь в свой дом в ней ничего не имели но вот чай гитара и общение а, и вот так они проживали свою жизнь я просто хотела поделиться этим обзажем что если почему-то вы как-то отделены явно вы живые потому что вы сегодня меня слышите но почему-то может быть что-то у вас не слаживается в жизни и вы находитесь без ничего и без никого не живите сиротской жизнью бог нас возлюбил вы можете принять эту любовь и, и делиться с другими людьми не сидеть одним, постучи к соседям, ну, короче, что-то придумывайте, выходите из положения. И я не знаю, если в честь, когда моя бабушка перед смертью своей, она умерла от рака, когда мы узнали ее диагноз, мы были в шоке, плакали, вот, может быть, не сильно я, но взрослее люди – а она вышла от доктора и смеялась, и подумали, что у нее что-то в голове не в порядке, ну, как говорят, что-то поехало, а она сказала, нет, у меня была тайная просьба перед Богом, я хотела, чтобы Бог дал мне еще один шанс, и вот как бы конкретно сказал, вот время». И он говорит, когда мне было сказано, что у тебя рак, у нее рак желудка было, она это восприняла от Бога, и она начала писать всем письма, со всеми прощаться и все подтягивать, что вот как-то казалось, я вот завтра сделаю. Удивительно, что одна женщина с Советского Союза вернула ей письмо с детства, там одна девчонка с ней дружила и до ныне держала обиду. Она говорит, в свете того, что у тебя рак, я отпускаю эту обиду, которую я имею до ныне. Для меня это было очень удивительно. Вот. Но вот такой момент, я работаю в больнице, я часто этот момент делюсь с людьми, потому что мы не знаем тайные молитвы других людей, а это была просьба бабушки, вот, чтобы Бог ей дал такой медленноватый отход. И один раз я у нее спросила, бабушка, какой у вас любимый вот песни, гимн? И она мне сказала две. Я, мне было примерно 13 лет, я спросила, какая это цифра в, в сборнике? Она сказала 144 и 166. И я положила в это сердце, это уже ну, больше 20 лет назад, уже больше 25 лет назад эти цифры стоят. И я хочу спеть ту песню, которая мне казалась менее понятной, менее... Ам красивой. Я ее потом спросила, бабушка, а почему из всех песен вам эта нравится песня? Я ее спою, а потом, я думаю, вы поймете, но если вы не поймете, я все равно озвучу.